Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered Brood War. Следующая миссия называется «Битва на Браксисе» — флот протасов на низкой орбите. Житель, к нам приближается крупный тиранский флот. Однако их корабли не похожи на те, с которыми нам доводилось сталкиваться раньше. Нас вызывает их флагман крейсер Александр. Командир протасов! Говорит Алексей Стуков, адмирал Объединенного Земного Директората. Мой флот прибыл взять под контроль доминион тиранов и все его колонии. Вы нарушили границы и атаковали войска тиранов. Отключите щиты и системы вооружения. Ваши корабли и все трофеи, добытые вами на этой планете, перейдут во владение ОЗД. Объединенный Земной Директорат? Рейнер упоминал о далекой родине тиранов, планете под названием Земля. Долгий же путь они проделали, чтобы развязать с нами войну. Не падай духом, Зератул. Неужели ты боишься этих людей? Да кто они по сравнению с нами? Разве не мы уничтожили сверхразум? Ты прав, Артанис. Но мы сделали это не без помощи тиранов. Не стоит их недооценивать Разумеется Вершитель Я выдвинусь вперед и попытаюсь найти способ прорвать блокаду Посмотрим, каковы эти люди в бою Энтаро Садар. Знаете, забавная получается миссия в этой игре Практически все они о нападении. Вот, по-моему, по защите там всего пару было миссий, и то это было, по-моему, только в первой части. И то, только за тиранов. А, даже вот, несмотря на то, что вот, по сюжету миссии получается так, что на нас нападает ОЗД, но мы все равно должны прорвать блокаду. То есть ну, выходит, что хоть вроде бы они должны нападать, но в итоге мы нападаем. Это очень забавно все выглядит. Ну, ладно, похоже, разработчикам просто было. Порой очень лень делать какие-то большие сюжетные миссии, ну именно с таким прям расширенным каким-то сюжетом. В основном сюжет всех миссий сводится к, нам, ну, к одному, уничтожить, захватить, уничтожить, захватить и все, больше ничего такого нет. В общем-то давайте мы сейчас начинаем эту миссию, все равно интересно будет посмотреть, на что способны эти тираны против наших войск. И причем, смотрите, такой интересный момент. Я не могу нанимать войска. <laughs> Я даже не ожидал такого. Так, ну что, Артанис у нас не может э, быть убит. Поэтому он, точнее, не должен быть уничтожен. Поэтому давайте-ка мы сейчас собираем наши войска на челноки. Войск, как вы видите, у меня не сильно уж так и много. А высадиться мы можем вот здесь, например. Давайте-ка летим туда и высаживаемся. Так, ну а наши разведчики Пускай ждут моих приказов И мы атакуем э Атакуем турели Да, я немного отступил, ничего, много пострадал Довольно сильно Но ничего, вроде все живы. Так, все, мы здесь Выступаем. уничтожили турели Тут, однако, у нас попадается Уже бункер ай яй яй нет, там они, наверное, не получится. Нет. Придется все равно только за сухопутными войсками атаковать. А так идем. Оп-оп-оп-оп. Отлично, разбили их, но тут еще один бункер идет. й сколько много бункеров. И при этом много турелей так. Да, не выйдет у нас разбить так все просто. Так просто уничтожить турели и бункеры. Выступаю. Надо восстановиться сначала слегка, чтобы щиты у нас и подзарядились. Так, ну я пока могу в принципе детектором пролететь прямо вот здесь, сквозь эту щелку и посмотреть, что там дальше творится. Я вижу еще бункеры и еще дополнительно турели, которые будут наносить громадный урон. И там еще турели. Но тут остался всего по сути один бункер, который нужно разбить и все. Дальше там еще бункер. И еще там два бункера. Е-э, сколько бункеров-то? Похоже, эта карта заключается чисто в уничтожении, а не... Ой-ой-ой-ой-ой, блин. А тут я неаккуратно поступил. Очень неаккуратно. Ну ладно. У меня есть еще два детектора, если что. Пока что наши войска восстановились почти что. Можно послать их уже в атаку на тот бункер, оставшийся последний. На пути к генератору. Все, добиваем этих ребятишек и давайте-ка ломаем теперь турели. Как же интересно вот расправиться мне вот с этими турелями, которые наверху. А, они просто отключились. Фу. Вот да мы нет, в принципе, можно было бы... В пути, юный можно было бы без помощи обойтись. Ну ладно, помощь нам все равно Я дают. Такую прям уже неплохую помощь у нас уже, такое войско увеличивается в два раза. Здесь, по сути, два бункера, но как раз вот на это, наверное, рассчитана данная армия, да? И там тоже, наверное, два бункера. Хотя тут непонятно, может, там и нету бункеров. Пока что загружаем войска. Давайте все загружайтесь. Возьму-ка я один детектор, посмотрю, какова там дальше ситуация. Посмотрим, посмотрим. Так, слушай, а вот там интересная такая вещь. Тут какая-то платформа, она, получается, поодаль от бункеров можно было бы здесь высадиться. Но что там дальше, непонятно. Можно туда тоже отправить детектор один. Так, здесь у нас турели и там турели, а там все равно бункеры стоят. Так что там или там, все равно я попаду на бункеры. Так, а здесь у нас турели. Очень много турелей, но я не вижу никаких бункеров. Так что, возможно, это лучший путь, где можно было бы высадиться и продолжить нападение. Давайте пролетайте вот здесь как раз таки вот по этой, по этой щелке, которая оставлена противником. Давайте продолжайте нападение. Продолжайте нападение. Будет так. Так, подлетают рейды. Врать? А, нет, видно, уничтожать его. Хорош. Так, ну нам видно следующий генератор. Он находится совсем рядышком. То есть, если вот здесь бы пролететь и высадиться там, но нет, нет, не получится нас это сделать по той причине, что по той причине, что там все равно очень много турелей. Я, может быть, и залечу, и даже, возможно, кого-то высажу, но основная часть войск просто погибла. Это будет не очень хорошо, да. Хорошо, говорит у меня персонаж, но я думаю, что это будет не очень хорошо. Так, давайте садитесь в чунок. Мне сейчас нужны темные тамплиеры. Я хочу их высадить и уничтожить эти два бункера без каких-либо потерь. Потому что, ну, вы сами видите... Эти бункеры, они без защиты турели. Я думаю, что здесь видно никакого и не будет в помине. Так что уничтожаем этих ребятишек. Отлично. Опа, а тут научное судно у них летает. То есть детекторы их не все-таки у них есть какой-то детектор. Неожиданно научное судно здесь увидеть. Честно говоря, я думал, научное судно противник не будет юзать. Он юзает научное судно, потому что, ну, просто, по сути, ничего ему не остается, да, если так подумать. Чем еще и пользоваться, чтобы увидеть моих э, темных тамплиеров. Ну все, да, всех высадил. Всех все высадил. Были, да. Давайте вперед. Да будет так. Узнаем, что тут есть у них. Я а у них там танки. А у них там танки. И тут выходит такая ситу... светуевина. Либо бежать через танк и атаковать. Вот просто на... целенаправленно я да, я, да, на э -э генератор. Я Либо попробовать уничтожить сначала танк. Но это, блин, очень такой я геморройный я. путь выходит. Мне надо как-то вот пройти здесь, наверное. Как-то там обойти. Но, ну, возможно, даже не получится обойти. Надо будет по-любому таковать. Хм. Я вообще тогда не понимаю, зачем мне нужны разведчики Они не могут никого нормально атаковать Ну то есть они не могут нормально атаковать вражеские турели Ну вот, вроде мы уничтожили танк, но при этом Ну не сильно поврежден, ладно, признаю, что Можно в принципе и так попробовать обойтись Ой, ну там, Хорошо. я смотрю, очень много, да, там очень много турелей. И очень много бункеров, так что резня там будет крайне жестокая. Я, наверное, смогу уничтожить генератор, однако, с большими потерями. А если бы я вот здесь прошел бы, что я бы там увидел? А, ну тут уже непонятно, что я бы там увидел. Надо только если высаживаться и снова бежать туда. Ммм... Ну, я думаю, может быть, я зашел бы нормально со спины бы и смог бы уничтожить генератор. Ну, возможно, там еще один точно такой же бункер стоит. Это точнее, даже два бункера. Да, и, в общем-то, это. Эта тактика кажется, совершенно невыигрышной. Битва зовет меня! Не раз Так, ну давайте попробуем еще раз высадить и вновь пройти вот с той стороны. Я согласен. Так, заюзаем еще детектор, потому что возможно там будут снова врайты, а они уже будут с невидимостью. Которая просто так мне Не может и умер. взять и уничтожить все мои войска. Проходим Друзья пока да. что вперед. Так, тут у нас За интересно. А чё мои войска-то встали? Как вкопанные. За а, я им просто не приказал атаковать, понятно. Так, много в райтов уже пошло. Да будет так. Вроде как с ними справились Так, ну что, я вижу тут интересную такую такую вещь. Выходит так, что у противника образовался Но коридор, я где я могу пролететь своими и челноками и истинно разведчиками, истинно. всем чем угодно. И могу здесь высаживаться спокойно со спины. Я, я даже могу не высаживаться, в За принципе. Я а могу залететь просто разведчиками и расстрелять вот этот генератор. На меня. Так, я вы согласен. это не смещайтесь немножко. Что за херня, а, ребята? Воу, воу, воу, воу, воу! Вы это, осторожны, Что за херня происходит? Твою мать, чуть не потеряли. Что Набрать мой гнев! Что ну, они, короче, начинают высаживаться, потому что они видят, что я ломаю их не генератор, понятно. Так, нахрена ты близко подлетаешь так, а? Все, наконец-то научное судно уничтожили. Уничтожили генератор. Но, в принципе, он немного... Немного он мне помог, скажем прямо, он мне помог не очень сильно далеко, мог гораздо сильнее мне помочь, уничтожение этого генератора. Так что смотрите, сейчас получается такая вещь, что вот эти два бункера можно не уничтожать совершенно, я их наверное уничтожать я не буду, нафиг я не вижу в этом никакого смысла. Ну, далее нужно вот сюда прилететь, наверное, да. Не будем мы, хотя вот тут тоже надо, да, прилететь мне, как-то вот тут надо попасть. Хорошо. Может быть, двинем тогда в эту пока, что локацию. Вот там как надо, куда мне надо лететь, как мне надо высаживаться, я не знаю пока. Да будет так. Потому что если посмотреть, там вообще какая-то жесть. Ну-ка, наблюдатель нам нужен. Нам нужен здесь детектор. Без детектора здесь не обойтись. Ой, целая куча там мы видим турелей. Со всех сторон там поставлены турели. То есть в этот раз противник подготовился к моей высадке вообще как только возможно. Здесь мы не прилетим. Хотя и смысла здесь нет пролетать, Там тоже самое, дофига турелей. И как же мне с турелями справляться, если там огромное множество. Что-то я пока понять не могу. Возможно я пойму, если я попаду дальше. Здесь попасть можно. Потому что там мало турелей. Можно даже их попробовать грубой силой атаковать и разбить. Но правда, нет. Тут очень будет много потерь. Ну, в смысле, не потерь среди моих звездолетов, а потерь по броне. Чего чего ты Жестко. Давай-ка в атаку. Ну, один мы разбили. Одну точную а турель. А там еще турели есть. Ну, если попробовать краешком кого-нибудь высадить, в принципе, можно сделать это. Не Например, высадить вот вас. Вот здесь краешки есть, можно попробовать. Да, в принципе, можно. Заходим. Опаньки, опаньки! Нормально, нормально, так раздамажили. Жестко. Так, слушайте, давайте-ка возвращайтесь на корабли. Точнее, на челнок. Фу, этого я не ожидал совершенно. Неожиданная такая подколка от моего врага. Так, ну а как дальше-то быть? Может быть, одного только вы высадить зило-то? Пускай он там медленно, но верно, будет уничтожать их. По крайней мере, если и будет удар от минок, то он будет не такой прям жесткий. Так, и вообще можно попробовать челноком контролить. Если что, то просто не челнок посадить, да и все. Я просто думал, где еще может быть заложенная миночка Я <с> служу Блин Ну хотя бы да, минус просто броня Это, это нормально <с> Минус броня, еще можно жить Так, берем тогда Посадим сейчас все войска на челноки а, у меня, слушайте, еще тут отряды есть. Да, я что-то них совершенно забыл. А, подождите, а вообще можно же закончить вот с этими бункерами дело. Че я туплю-то? Чтобы уж там не перелетать вокруг вот этих бункеров, чтобы их просто уничтожить и все. Да, у меня же есть вот эти тамплиеры. Давайте-ка разберитесь с ними. Бедные ребятишки. Да будет так. Добивать. Садитесь, давайте-ка дальше. И вообще здесь тоже можно пролететь, по-моему. А, ну нет, тут вот есть одна турель, но эту турель можно тоже разбить при желании. Просто я не вижу смысла продолжения здесь нападения. Тут что это Просто уничтожить войска, чтобы их не было, а нафиг они нужны мне, если они все равно мне не мешают. Я жажду битвы. Так, садитесь, давайте-ка вот на этой... А, или подождите, они наполнены? А, не наполнены. <говорит> да, да, это точно новые войска, у меня которые прибыли. Нет, вот темные тамплиерами там точно ничего делать потому что, как видит только Вижен, Минка может сразу вынести ему еще и броню дополнительно. А это плохо. А вот Зилут у меня, он как бы хоть и умирает, ну как бы ему в принципе урон наносится, но его щиты почти полностью гасят удар этой мили. Так, еще давайте-ка Зилут туда. Разминируем так целое поле, хотя может быть даже и не надо было бы разминировать, да? Подождите-ка, возьмем. Возьмем, давайте наши звездолеты снимем. Пошлем их туда. Я ой, ой, ой, ой, ой, ой, с двух сторон, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! А -а -а -а. а -а -а. Жесть, что-то они как-то далеко стали стрелять, они до этого так далеко не стреляли. Жесть. Ломайте пока Я что, жду. что да вот эту турель. Что-то жестко прям. Да, это большая моя ошибка, я потерял довольно много брони у этого. Этот разведчик практически разбит, он уже вот-вот. Надо попробовать тогда вот эти вот сейчас турели сломать. Да, можно их сломать. Генератор находится на возвышенности, как мы видим. И вот, кстати, позиция, куда можно прилететь, чтобы разбить последний, вот здесь генератор с этой стороны. Ай-яй-яй, вот это больно. Сын, Хорошо, прям прилетело. Ну, тут, по крайней мере, больше нету турелей. Так что давайте попробуем залететь еще раз. Ой-ой-ой. Слушайте, а он заюзал... Ой-ой-ой, корнебабай. Он заюзал такую хрень, что сейчас у меня просто разведчик будет уничтожен. Сука, он еще и этот разведчик разбил. Вот сучара, а. Хитрый. Атакуй нас. Нас атакуй. Сука, твою мать. А, так есть, оказывается, вижен, да, вот для этого всего? Можно, оказывается, сверху уничтожать минки, а я и не знал. А какой я дурак. Не, ну если бы я знал об этом, я бы, конечно, это юзал. А я и не знал. Так что, в принципе, обвинять не обвинять ни за что. Так куда вы атакуете, ёпт вашу мать? Так, там есть минка еще, причем даже что не одна, наверное, миночка. Можно детектора просто просветить. Да, можно детектором просветить и слушайте, что я туплю. А, берем челнок с нашими драгунами, высаживаем их здесь. Я жду. Принимаю сигнал. Вот да, рагун, иди, я... короче, уничтожай минки. Хотя, может Но быть, и не хватит сумму. расстояния ему, чтобы нормально расстреливать По миночки. А, или хватит, Отверждаю. это нормально Мне просто надо расчистить, расчистить путь для моих войск это этого как раз таки я и буду использовать Драгу. Сигнал. Чего ты желаешь? Я, жду указаний. я хочу, чтобы ты уничтожил я эту хрень. Вот что я желаю. Я желаю. Да сука, как он достает так далеко? Указаний. Сраный танк. Хотя бы, да, просто щиты команды. потеряли. Чего ты я так, там еще гост один есть. Я да согласен. какого хрена? Я так, наверное, просто придется высаживаться, потому что я не вижу Но другого варианта. Я, я. Противник прям так хорошо караулит вот эту вот всю позицию, если я попытаюсь... Но в то же время, да, если я с сухопутными войсками высажусь, да, там тоже будет такая драчня жесткая. Блин, жаль, я потерял впустую двух разведчиков. Это, конечно, жаль. Я забыл просто, что у этих, у гостов есть возможность затормозить войска. Да, их в ловушку в такую своеобразную закинуть. Это, суки. только нет больно сильно. На связи. Так, мне надо побольше, значит, по попробовать так взять шоссе. драгунов. Я могу быть Может быть, драгунами мы сможем расстрелять сначала танк, а потом уже и все войска, которые находятся сверху. А -а -а. Ну, тут еще целая куча минок. Принимаю Поэтому силу. надо быть осторожным. Блять, твою мать! Охереть. Ёб твою мать, что я наделал вообще? Это просто же жесть прошла. О, так, я лучше бы просто высидел с войсками, реально. Ёб твою мать! Это, мне кажется, я не пройду эту миссию Потому что <laughs> столько Столько много потерь Просто, по сути, ни от Нет. чего М -м -м, Даже не знаю Как бы теперь сделать-то правильнее Локтай. Не, ну мы можем, в принципе, снизу я обстрелять Теперь войска, которые там находятся То есть галиафов этих Я готов. Истинно так Идите сюда, суки, не идите. А, так там еще и второй танк есть. Охренеть. Сколько там танков они понаставили. Так, Галяв, идите сюда. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Сука, херли вы делаете, а? Конечно, в За первом Старкрафте войска писец как неуправляемый. Я могу быть Я Тяжело ими управлять крайне. Я Сука, то ходите! Писяц. Так, нет, вы подождите-ка. Восстановите щиты Направь сначала. Кто там остался? Так. Там еще два Голиафа даже. Я Чего ты Один остался. Я готов. Ну я уже практически могу взять, Но просто пройдем. подойти и атаковать э, генератор. Не Сука! Нет, нет, нет, нет, нет! А -а -а, сучары конченые, а, блин. Сирожка, Суки ебаные, а. Так. Высадиться чисто туда войсками, но, наверное, что это самое вон? будет правильное. Потому что, ну, там хоть есть еще Вовремя один танк, насрать на него вновь вновь вообще. Вообще насрать на этот танк. Главное сейчас уничтожить просто войска, которые там расположены внутри. Там, по сути, из таких войск больше ничего не осталось, что может реально нанести урон. Ну вот, знаете, еще только вот меня беспокоит, конечно, госты, которые невидимость берут. Но это тоже, в принципе, ерунда. Давайте попробуем. Я сохранюсь на всякие пожарных впервые в игре, потому что, ну реально, жизнь какая-то. О, твою мать. Где у меня, блин, мой вижен? Я, готов. Я Погружайтесь быстрее на корабли. Сука, ну это жопа какая-то. Куда вы пошли? Куда? Вашу мать, херли вы делаете? Суки тупые, а? Просто писец какой-то. Ёп твою мать. Охуеть. Прошу прощения, но это реально жесть какая-то. Какого хуя? Куда? Ёпта. Что за херня? Ой, блин, разработчики, конечно, постарались. Сука, бомбить у меня начинает уже. От этих сучар конченых. За Чё за тупые боты, а? К куда они побежали вообще? Что это было такое? Ой, писец какой-то просто. Всех драгунов нахер слил я. На Сучара кончено умри там. Беджер. А, ну конечно, он взял невидимость, ушел. В инвиз. Сука, ну ты все равно умрешь. Ублюдок. Так, ну что, войск у меня осталось очень мало. Хоть и челноки здесь прилетели, но, честно говоря, это такая ерунда. Это уже такие войска небольшие получается. Ну, хоть мне вижен дали. Хоть на этом спасибо. Так, ну тут еще остается два центра. Вот этот, например, да, остается еще. Генератор. И еще там генератор остается. Очень тяжело было пробиться, конечно, но мы, слава богу, пробиваемся, и теперь мы видим хотя бы что за войска-то были у противника. Тут у него было огромное количество минок. Ну, блин, если бы я знал изначально, что минки светятся от э, детектора, просто я ни разу с этим не сталкивался, как-то не получалось такого. Поэтому я даже и не знал о такой ситуации. В общем, ладно. Минки теперь главное избегать, не прыгать на них. Тут еще один гост есть, но на него вообще похер, скажем, там сидеть дальше. Так, где у него тут дальше есть еще турели? У него тут есть одна турель и получается один бункер, что там ниже неизвестно. Так, ну тут можно, в принципе, пройти просто своими темными тамплиерами, атаковать их и уничтожать. Так, правда, перед этим уничтожьте эту минку. А здесь мы подняться не сможем, да, только вот по тому же самому уровню, где мы За уже проходили. Идите тогда да сюда. Так. Уничтожьте этот танк пока что. Ай, турель, я думаю, не будет палить, можно будет даже бункера разбить. За Айур. Да будет так. Давайте Хорошо. идите уже. Отлично, да будет так. За так да готовы? Остался вот этот еще бункер. Все, поспалили. Ну, в принципе, не сильно пострадали, Это хорошо. Так, там есть еще один бункер, и там должны быть по-любому еще одни турели. Да, там еще турели. Так что препятствий пройти будет невозможно. Придется подводить другие войска. Я так, давайте пока что подводим их. <связь> а, и сюда высаживаем, да. Слушайте, у меня же тут есть штормы, наверное, да? Они со штормами Ты же? Тамплиер, я надеюсь. Я, я в нем Значит, в нем Ну да, тамплиер, так. Иллюзия. иллюзия можем создать, кстати. Мой путь ясен. Ну, иллюзия я не знаю кого. едите сюда. Гаугра. Просветите меня что там вообще есть. У них больше ничего нету, кроме вот этих, получается, бункеров и все, что ли? Ну, это забавно. А, так, с другой стороны заходим, и тут тоже ничего. То есть один бункер выходит. Всего лишь навсего один сраный бункер мешает мне. Ну, сейчас мы от него, в принципе, избавимся, я думаю. Не-не-не, снизу давай. Не повреждается бункер от молний. Угу. Будем знать, я не знал. Зерашка, Битва зовет меня. Мой гнев. Да. Может быть, пускай Артанец расправится с ними. Хотя нет, там еще и турели, к тому же, будут по нему вести огонь, так что нет, не получится. Тут по-любому сухопутными войсками придется атаковать. Я думаю, знаете, как сделаем? Я считаю, это правильнее всего будет сделать. Давайте в атаку идем. Да, в итоге мы без потерь справляемся, отлично. Уничтожайте этот генератор. Ах ты, сука! Нет! Сукины дети, умрите. Вот сучара, а, заныпили, оказывается, там еще один бункер. Ну все, еще минус. Ну, хоть да, вот с этой мне точкой повезло, я быстро их Мы уничтожил. О, у меня тут очень хорошие осморные войска достались. <связывая> так, очень много войск, и причем и очень хаос, даже неплохие. Давайте-ка заправляем этими войсками все наше дело. Летим вперед. Но у него тут что-то осталось, какие-то бункеры всякая ерунда, Зара, надо это все дело добить. Потому что все равно она уже не представляет для нас опасности, да. как таковой. Идем атакуем, всех уничтожаем. Не разгул. Не разгул. Давайте, разбивайте их всех там. Разбивайте им лица. Так, это все пустые, да, чуваки? Тут у меня есть два челнока, наполненные войсками. Но, в общем-то, войск у меня очень мало осталось, честно скажем, да? Войск осталось раз, два и все. Так, идите, добивайте пока Я что. А, тут вы пройти не сможете, да, по-любому? Тогда уничтожайте то, что здесь можно уничтожить. Ну тут по-любому палец Вечом у меня получается орбитр. Полистазис и возврат. Я помню, что полистазис, по-моему, вообще не делать не так, раз. что они не могут ни атаковать, ни двигаться, да? А я их могу атаковать и двигаться Пожидаю. в том числе. Будете Сейчас посмотрим. Попробуем. А можно попробовать даже по-другому поступить. У меня же тут есть... Да, у меня вот эти вот ребята. Но, правда, их атаковать не Отлично. смогу, по-моему. Или я смогу их атаковать? Ну-ка интересно. Готов. Ты читаешь мои мысли? А, могу атаковать, отлично. К бою готов. Так, где еще у меня один был? Я его оставил позади. Я готов. На свете. На свете. Ну нормально так получилось. Наконец-то. будь. Ну и все. Минус еще один бункер. Так, что ж, ребятишки, давайте-ка полетели по направлению к последней точке, которая нам мешает. Абсолютно все полетели туда. А, тут еще, смотрите-ка, есть один противник у нас. Да, было бы сейчас у меня максимальное количество разведчиков, было бы 10 разведчиков. Это, конечно, было бы очень жестко, я мог бы нормально залететь, так уничтожать даже их турели. Но вот из-за моей глупости, из-за моей непрофессиональности я потерял очень много разведчиков, которые я не должен был терять. Ладно, что ж, пошли, давайте-ка все туда. Посмотрим сейчас, сколько у меня всего войск. У меня 7 разведчиков уходит, да? Вместе с Артанисом. Но Артанис, конечно, лучше пускай будет оставаться поодаль, А то я уже этих сюрпризов, которые враг мне предоставлял, уже как-то мне это не нравится. К тому же я могу еще и делать клонов. Да, я могу уже сделать иллюзию того же самого Артаниса. И причем очень живучий, я смотрю, иллюзий выходит. Я согласен. Так, нет, там мы пройти не сможем, только если высадиться. Вау, а это что такое, Валькирия? Нифига он там замутил уже. Так, ну понятно, короче, что у него там по войскам. У него тут всего две турели. Я высаживаюсь, две турели уничтожаю. Здесь пока что останавливаюсь. Это понятно. Далее нужно будет э, остановить вот эти вот как-то бункера, например, их заблочить. Ну, правда, да, заблочить будет сложно из-за того, что тут целая куча турелей. Они просто будут уничтожать мои какие-то подлетающие войска, например, корсары, да? Корсары выжить там не получится. Ну, или опять-таки просто иллюзиями контрить их бункера, чтобы они на, на иллюзии вели огонь. Так еще можно попробовать сделать. Так, садитесь пока нам челноки. И да, кстати, можно же по-другому сделать. Можно просто эти турели уничтожить заранее. Корсарами просто заморозить ихние вот эти турели и вести огонь. Так, давайте посмотрим, сколько у нас тут сейчас челноков будет готов, Наполненных, точнее, войсками. Так, вот это все челноки у нас полные войсками. Я жду. Вот это тоже наполнены войсками. Конечно, это от изначального количества челноков. Вы можете посмотреть, сколько у меня было войск, да? сколько я потерял войск. Просто дофига войск я потерял. А, ну тут, кстати, полный тоже челнок. И сейчас можно, в принципе, тоже наполнить с помощью драгунов. Ну хотя, ну да, не столько дофига, как я думал. Но все равно три челнока у нас получается пустые. То есть, вот столько много войск я потерял. Все равно еще очень много остается живыми. Так, где у меня корсары? Готов. Отлично, жду приказа. Чем могу служить? Давайте в атаку. Так, ну слушайте, а можно даже продолжить Я это готов. все? Почему нет? Я готов. Чем так, вот у меня есть два как раз заряженных. Мне надо-то вот эти три турели вывести. Я готов. Наконец-то. Я готов. Я готов. Я готов. все улетаем улетаем так сейчас можно еще и дополнительно еще один вынести вот что он. я ищу блин этого корсара а где он не могу найти так все, нашел его. выводим сейчас бункер выводим еще дополнительно несколько турелей Так, все, отступаем Ну что, высаживаем наши войска Потому что уже и бункер снесли И, и турели Так что высаживаем это все, да, высажены. Так, -с. сейчас самое важное, не зафейлить где-нибудь. Тут еще один бункер получается, да, и там целая куча турелей. у нас есть корсары. Энергии, правда, конечно, пока не накоплено достаточно. Можно здесь, в принципе, и арбитром попробовать отыграть, да? Почему бы и нет? Арбитр тоже может сделать кое-что. Например, поле устроить. Давай-ка, вот поле стазиса сделай. А, нет, это не то, что я хотел. Это совершенно не то, что я хотел видеть. Я, наверное, возврат сделал, а не полистазис. Нет, вроде, хотя Ну-ка. чуть это такое? Это типа снаряды его? <смех> Я даже не знал, что умеет стрелять арбитр. А что он сделал? Я так и не понял. Какой-то возврат. Что за возврат? Поле стазиса почему-то не сработала, не понимаю почему. Какая-то, в общем-то, ерунда вышла. ха Я просто никогда почти арбитрами не пользовался. Я думаю, вы и так уже поняли это. Так, ну мне надо тогда корсары. Вон один уже заряжен, можно его как раз таки кинуть на за забирание. Давайте в атаку все. Чем могу <д musket> ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Как-то это получилось не очень. Да, это такой нервный смешок. Как бы сейчас не зафейлить. Прям так тотально не зафейлить. Но у меня тут есть еще Корсары. Пока еще есть. Пока еще не все погибли, у меня корсары. Нет, отходим, отходим, отходим Отходите, ёпт вашу мать Сука, какие же вы тупые Ой, боже мой Ой, боже мой, чуть не потерял Чуть не потерял опять Ну-ка, если сейчас атакую так вот Добиваем его Отлично можно уже, кстати, высаживаться, в принципе-то. Так. так, там есть крейсер у них, я смотрю. Я Крейсерочек своего. у них имеется. Я тебе нужен. Крейсерочек Это очень будет. опасен. Он Но может убить давно. Артаниса мгновенно. У него Но уже есть залп. Максимальный залп. Крейсерский удар. Так что надо беречь Артаниса. Чтобы вы, не дай бог, не уничтожили. Чем могу ну, можно его в поле стазиса, в принципе, заключить. Но я вот не знаю, почему у меня поле стазиса не сработало. Если сейчас опять она не сработает. Что у тебя на уме? Так, ну смотрите-ка, можно хотя сделать Это еще и, и наука, иллюзии дополнительно. И я готов. Да, и вот этими иллюзиями законтрить ихние войска. Ой-ой-ой, настоящие так подвигаются атаки я чё происходит сука что ж вы делаете-то а? ироды ладно добивайте короче так и быть ну все хватит дальше там уже нам вообще не надо двигаться Нет, постойте. Давайте-ка делаем еще двойников. Сука, решили разбить как раз тот, который не надо было. Что же? Ну, там еще. Там еще есть. Так что возвращаемся. перегруппировываемся, так сказать. Возник, да куда ты полетел, Артанис? ⁇ б твою мать. Что ты делаешь? Так, что у тебя на уме. Фух, так. Еще <свист> давайте-ка. Иллюзии сделаем. М -м, где у нас был... Я вот за Аю. На связи. все Но ну, можно уже высаживаться. Да, давайте-ка переносим наши войска еще дальше. На центральную уже, наконец, площадь. Потому что там уже ничего просто угрожать не может моим войскам, кроме как одного батл-крузера, но это ерунда. Битва меня. Это ерунда. Я да будет так ну полетели короче высаживаем войска и давайте добиваем их этих скотин Так, а вы тоже подлетаете, сейчас будете тоже контрить, атаковать. Короче, как обычно. Добивайте вот этот долбанный. Да, правильно. Все, готовчинка. Да ёпперный театр, ну что вы делаете, а? Ч за дрочка начинается? Да. да нет, лучше бы вы уничтожили сначала вот эту турель. -то. Да, правильно. Они сами по себе взорвались, что ли. А, ну да, у них там горело здание. Все, последний генератор. Ну слава богам. Все, сукины дети. Сосать, сосать. Победа, наконец-то, мы выиграли. Ну, потери на самом деле очень много, но. Терпимо! Это терпимо. Могло быть гораздо все хуже, если бы я зафейлил еще больше. Но я зафейлил не так сильно. 17 отрядов, 17 всего потерял, что ли? Серьезно? Да не, гораздо больше потерял, что-то врет он. Ну, если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Оставляйте комментарии. Всем пока, удачи.